Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как обычно, психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, сегодня мы, как и обещали, поговорим о финансах, которые, как известно, боют романцы. Вот вы видите, у меня такой фон, я подобрал специально большую кучу российских денег. Значит, мы говорим о том, что кроме физического и морального насилия, есть еще так называемая финансовое насилие, то есть когда мужчина попрекает женщину тем, что она сидит дома, не зарабатывает деньги, а он ее содержит, и она должна отчитываться чуть ли не за каждую копейку. Вот как не попасть в эту зависимость? Может быть, как говорится, на берегу надо очерчивать какие-то вещи, и когда мужчина говорит, что женщина не должна работать, это должно бы ее как-то смутить, по крайней мере. Mm -hmm. Ну, вообще, надо говорить, что с финансовым насилием мы можем сталкиваться не только в той форме, да, когда мужчина ограничивает женщину. Это может и от детей касаться, что могут быть ограничены потребности детей, а также стариков, взрослых родителей, за которых дети, дети берут ответственность, да, попечительство и не покупают им необходимое. Ну, бывает, что человек лежачий, например. То есть это явление распространенное. И если мы с вами уже касались в наших встречах э, духовной стороны жизни, да, то есть все виды насилия они связаны с отсутствием духовности. Потому что пока у человека э, было в прежние времена э, понятие духовности, что есть Бог, есть его законы, человек понимал, что все его э, как бы поступки они чреваты последствиями, да, что будет... Ну, суд божий, скажем так, да, и что за все мы отвечаем. Сейчас у нас в основном только юридическая защита есть у граждан, и проблема в том, что надо еще суметь доказать, что ты столкнулся с насилием. Как избежать? Ну, во-первых, надо обращать внимание, что вряд ли, знаете, случилось так, что вот мужчина с женщиной встречались, он изначально был щедрым, да, Пока не было детей, он был щедрым. Потом ребенок, например, появился, женщина, вроде бы как оказалось, временно в скованных условиях, когда она не может выйти на работу, и вдруг он не стал давать ей денег. Но мы можем с вами все-таки предположить, что это маловероятно. Скорее всего, признаки были заранее. Часто так бывает, что уже в период свиданий... Мужчина дает эти звоночки, да, он там говорит, давай с собой оплачивать счета все пополам, да, в кафе, например, да, не дарит подарки. То есть изначально эти признаки есть. Другой вопрос, что женщина не обращает на это внимание, она как-то, знаете, у нас в России, наверное, есть такая надежда на авось. А вот что-то изменится, авось я какая-то другая женщина, и он ради меня станет более щедрым, другу более богатым, но по факту только духовная жизнь, она дает такие большие изменения. То есть вот у меня, допустим, есть опыт таких семей, да, кто вот приходит на консультации, например, но там длительная работа такая идет, когда женщина трансформирует свое сознание, прежде всего, да. То есть она понимает, как она должна с мужем разговаривать. Потому что если мы с вами берем ситуацию, где мужчина денег не дает, и женщина как бы себя чувствует жертвой да, в этой ситуации, да, у нас именно такая с вами тема, то изначально, значит, они уже в каких-то неравных позициях, и то есть изначально она где-то пропустила какие-то важные звоночки. Вот. Поэтому э, нужно выстраивать, уметь отношения, нужно перед свадьбой договариваться, да, кто как деньгами распоряжается, какое у него видение. Возможно, за этого человека не стоило и замуж даже выходить, да? Потому что, может быть, она рассчитывала, что она будет э, сидеть в декрете спокойно, мужчина будет ее обеспечивать, а у него была другая модель поведения в семье, у него, может, мама там на трех работах работала, да? а папа там ну, какие-то копеечки приносил. И для него это нормально. Здесь вот, вот это надо смотреть, какое мировоззрение. А может быть вся проблема в том, о чем мы говорили и не один раз, что э, менталитет такой в России, что считается, что женщина вообще э, не то, что не обязана, но она не особо хочет э, работать. А если бы было так, вот как на Западе, где я живу, вот здесь женщины более эмансипированные, более самостоятельные, и вот э, ты, вы приводили пример с оплатой, здесь это считается в порядке вещей, если э, первый раз встречаются молодые люди, то каждый платит за себя, ну, другой менталитет, вам может показаться это дикостью или чем-то другим, но я о другом хочу сказать, что если бы в России женщина была бы более самостоятельной и в том числе в материальном плане, то мы бы вообще бы не обсуждали эту проблему, то есть женщина, вот к тому времени, когда она встречается, у нее уже есть какая-то работа, есть какая-то карьера, около 30 лет, да, сейчас Позже уже люди начинают строить семьи не так, как в советское время считалось. Если до 25 девушка не вышла замуж, значит уже все можно на ней крестать. Здесь вот, мне кажется, проблема. Как вы считаете, есть тут какие-то сейчас подвижки, женщины как-то по-другому мыслят? Или вот, вот этот патриархат, о котором мы все время говорим, давлеет, и женщина считает, что ее место на кухне и с детьми? Угу. Ну вот как раз таки я, мне кажется, тоже сталкиваюсь с тем, что сейчас женщины стараются себя сами обеспечивать. И я очень много знаю разводов в последнее время, где женщина выходит на высокий финансовый уровень и разводится с мужем. То есть много разводов из-за того, когда женщина начинает много зарабатывать, появляется гордыня, соперничество. Здесь надо, знаете, отталкиваться от ценности людей. Потому что если ценность семья, Естественно, женщина, она просто физически не сможет уделять столько же времени работе, работе, сколько и мужчина, потому что на женщине, знаете, ведь и духовная такая большая сторона, навести дома порядок не ради порядка, понимаете, женщина, она создает ведь атмосферу, атмосферу, куда хочет каждый вернуться, дети, муж, а для того, чтобы создать эту атмосферу, нужна энергия. Но если женщина эту энергию вкладывает на работе с 8 до 5, а то есть с 9 до 9 бывает, и в России это очень распространено, у нее не остается силы. То есть здесь надо смотреть, бывает, знаете, как бы вот наша жадность в некотором роде способствует, ну, вот этому ощущению, да, что не хватает денег в семье, потому что тоже на Мальдивы хочется, тоже хочется в Турцию, еще куда-то, мы смотрим, там, кто-то шубу купил, то есть вот эта зависть, она толкает. Но если бы, как вот в советские времена мы жили, у всех были одинаковые, в принципе, да, примерно финансовые возможности, и люди умудрялись как-то жить счастливо. Тем не менее, да, то есть вот это было сейчас, признаком семейного счастья почему-то стали считаться именно деньги. И люди гонятся за деньгами, и женщины стараются как раз побольше заработать. Ну, не так сейчас много женщин, женщины сейчас боятся мужчинам доверять, и мне кажется, Россия, она уже догоняет зарубежье с тем, чтобы не надеяться на мужчину. Женщина старается сейчас себя очень часто подстраховать. Но э, вот есть еще такие случаи, и вот мы видим э, в кино, так часто показывают, что э, девушки, особенно из провинции, э, хотят приехать в ту же Москву и удачно выйти замуж, причем э, тут идет речь о расчете, то есть найти какого-то mm -hmm. богатого папика, извините за выражение, и потом вот после развода от, отхватить какую-то часть его имущества и так далее. То есть вот такая вот есть схема, и многие ну, считают, что это чуть ли не какая-то добродетель, что ты вот такой вот совершаешь сделку, то есть тут ни о какой любви речи нет, это просто вот такой вот коммерческий, так сказать, проект, она дает свою молодость, он отдает свои деньги, потом они разбегаются, но в итоге женщина может и остается с деньгами, но она остается без профессии, потому что она нигде не училась, она, как мы уже говорили раньше, сидела дома, и она вроде бы с деньгами остается, но ей надо опять строить жизнь. Вот как вам такой сценарий? Ну, знаете, как говорит один из моих учителей, это узаконенная проституция. Вот, потому что люди не понимают суть семьи. Суть-то семьи — это когда мужчина и женщина, они едины становятся. Муж и жена да, — как одно тело, как они общие взгляды, взаимоподдержка. То есть это надо быть полностью заинтересованным. У женщины в семье на самом деле очень много обязанностей таких, да? потому что мы с вами привыкли рассматривать роль мужа и жены как принадлежность к полу. Муж — это мужчина, жена — это женщина. Но на самом деле муж и жена — это должности. А как мы с вами приходим на работу, есть должность повар, да, он должен делать то-то, то-то, то-то. Есть должность менеджер, он должен делать то-то, то-то, то-то. И вот муж и жена это тоже должности который подразумевает определенный м, порядок, да, э, что каждый из них должен делать. И, конечно, это единение душ. А это, ну, я уже сказала, как это называется, потому что это наивность, это глупость, э, почему женщина так поступает? Мужчина используется, он, в принципе, вот выкинет эти деньги, да, что он проститутку себе наймет, ну, что тут ему еще дома и помоют к тому же, да, может даже дешевле обойдется. То есть люди живут не без духовных ценностей, это пустота, э, потому что... После таких отношений женщина будет чувствовать себя опустошенной внутри, как будто из нее выкачили всю энергию. Ну и мужчина тоже ничем не наполнится. Он заплатил деньги, но и какой-то глубокой духовной связи там не возникло. В итоге это становится падением для обоих партнеров. То есть ничего хорошего в этих отношениях не происходит. Только больше разочарования у мужчин в женщинах, а у женщин в мужчинах. Ну, это вообще есть такое понятие, как неравный брак, но об этом мы, может быть, как-нибудь поговорим. Большое вам спасибо за эти так сказать, рассуждения, за комментарии, за ответы на вопросы. Я думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно. Кто-то посмотрит на себя, сделает какие-то выводы, может быть, просто для общего Развитие получит интересную информацию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, предлагайте темы для новых передач. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо большое, Евгений, за интересные вопросы. До свидания, дорогие зрители.